Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Государственная инспекция труда в Челябинской области провела расследование несчастного случая в ООО «Стальмонтаж Магнитогорск», где выявила скрытую задолженность предприятия перед 49 работниками за февраль 2018 года. Общая сумма составила почти 600 тысяч рублей. Обычная ситуация для буржуазной России. Капиталисты в очередной раз решили, что работники могут и поголодать месяц-другой. Минсельхоз готовит поправки к Федеральному закону номер 166 о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Суть поправок в том, что рыбак-любитель должен будет пройти регистрацию и получить специальное разрешение патент на вылов определенного количества рыбы. Стоимость патента составит от 1 до 5 тысяч рублей в год. Штрафы за ловлю рыбы без патента планируют в десятки раз выше, чем стоимость патента – 10-12 тысяч рублей. Таким образом, вся любительская рыбалка может стать платным удовольствием. Вот уже и до рыбалки добрались. Товарищ, если ты продолжишь так же безучастно наблюдать за введением очередных поборов, то недалек тот день, когда и вправду ведут налог на воздух. Правительство Севастополя решило передать собственность римско-католической общины города здание бывшего детского кинотеатра «Дружба», в котором изначально находился католический костел. Постановление об этом принято 31 мая на заседании администрации города. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что восстановлена справедливость в отношении религиозной организации, ведь РПЦ возвращает собственность уже с 90-х. Православные, католики и прочие мракобесы всех мастей никак не могут остановиться, когда речь идет о приватизации очередного куска земли. Товарищ, пора уже понять, что неважно, как секта себя называет. Ее цели всегда одни – сделав из тебя послушную овечку, обчистить а до нитки. Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок по приговору суда в связи с обвинением во взятке, выплатил назначенный ему штраф 130 миллионов рублей и попросил снять арест его имущества, наложенный в качестве обеспечительной меры, сообщает Интерфакс. Товарищ, вот так работает закон в буржуазной стране для класса-эксплуататоров. Застукали за кражи очередного миллиарда, поделился и тебя отпускают. В России нарастает традиция продвижения детей, высокопоставленных чиновников и других членов их семей на важные посты в государственной службе и в бизнесе. Об этом говорится в обзоре «Переемники 2.0. Аристократы», подготовленным фондом «Петербургская политика». Кроме того, авторы доклада отмечают, что средний возраст нового правительства вырос на 4 года в сравнении с составом 2012 года, с 47 до 51 года. Вот они, знаменитые социальные лифты при капитализме. Должности наследуются, как в средневековье, а на важных постах сидят одни старики. Товарищ, оставь надежды попасть из грязи в князи при буржуазном строе.